ты не плюнул в душу, А там лишивый намного хуже. Надежда тает, набраться можно, Но денег нет, и все возможно. Устал немного, пойду прилять. Храпел я сразу рабочий нищий в реальной жизни. Ну ничего, бывает чище. Но все, Андрюша, мы не успели любые цели, недостижимы все происходит необратимо. желаний мало, стремление. Все, это...